Имплантация переднего зуба это вообще отдельная тема. Это называется эстетическая имплантология. Здесь предъявляются к врачу максимальные требования по качеству. Потому что результат работы врача будет сразу виден и это связано с вашей красотой. То, что важно, то, что, о чем обычно думает профессионал-имплантолог, это каким образом уже будет выглядеть ваш будущий зуб, каким образом будет у него десна, каким образом будет выглядеть коронка. Это требует от имплантолога большого опыта и требует, соответственно, видения и перспектив, которые ожидают данного пациента. Если мы посмотрим и обратим внимание на многих людей, когда некоторые улыбаются, форма десны видна. Часть людей, которые улыбаются, форма десны их не видна, и только видимы зубы. Поэтому в этом случае бороться иногда за десну не имеет смысла. Но у некоторых людей, скажем так, это является достаточно критичным. Там следует обратить внимание. Именно тот имплантолог, именно тот, который имеет достаточно большой опыт, должен рассказать о всех возможных сценариях, которых может произойти в процессе данной имплантации. Не торопитесь удалять зуб сразу же. Желательно удалить зуб и максимально быстро поставить имплант. Для чего это важно? Потому что кость передней области, она является тонкой, и после удаления зуба происходит быстрая атрофия. Поэтому предпочитают всегда удаление зуба и постановка импланта. Сразу установлен имплант, и сразу же изготовлена коронка. Тем самым удается сохранить форму десны, которая была э, у данного зуба, и, соответственно, пациент полностью становится реабилитированным за один день. Вас непосредственно должны уведомить о том, что риск неприживления этого импланта, в отличие от стандартной манипуляции, он увеличивается до 25%. То есть вероятность его приживления снижается с 98% до 75%. Да, безусловно, риск при этом увеличивается. Но есть 75% позитивных. Если доктор идет на постановку импланта и сразу изготовление коронки, то в процессе имплантации может выясниться, что это невозможно. От чего это зависит? Зависит прежде всего от так называемой первичной фиксации импланта. То есть насколько этот имплант жестко встал в кость. Если этот имплант не стоит жестко в кости, то изготавливать на данный имплант сразу коронку является невозможным. То есть, в этом случае происходит, соответственно, Имплант прячется под десну, изготавливается временная коронка. Эта временная коронка может либо фиксироваться на соседние зубы, таким образом, сюда, сюда и сюда. Не всегда это возможно сделать несъемные конструкции. Тогда изготавливается съемная конструкция. В любом случае, пациент никогда не выйдет из клиники без зуба. По закону имплант должен быть окружен вокруг костной ткани минимум на 1-1,5 мм. Если этой кости недостаточно, то этот имплант сразу поставить невозможно. Что это означает? Это означает то, что вначале будет проведено удаление зуба, после этого нам нужно, необходимо подождать где-то 4-6 недель. Для чего это нужно? Для того, чтобы внутри лунки, где был когда-то зуб, должна образоваться молодая костная ткань. Третий сценарий стоит в том, что нам необходимо вначале произвести наращивание костной ткани. Имплант имеет определенный диаметр и определенную длину. То есть нам нужно создать тот объем, в который можно поставить имплант. Если это не будет иметь место, то, соответственно, этот имплант не будет долго функционировать и разовьется быстрая инфекция вокруг этого импланта, и этот имплант вы потеряете. Поэтому нужно наращивание кости и постановка импланта, или наращивание кости, снова процесс ожидания, и лишь потом только постановка импланта. То есть фактически процесс может быть удлинён. Имплантация в области переднего зуба требует самого огромного мастерства имплантолога, поэтому многие имплантологи отказываются от этой процедуры. Выбирайте для себя хорошего доктора.